Итак, друзья, приветствую вас на канале Декатлон ТВ. Я Дмитрий Кузнецов, чемпион России по воркауту. И сегодня мы обсудим важную и интересную тему, такую как совмещение тренировок элементов и базы. Давайте сначала я, в принципе, объясню, чем различаются тренировки элементов от тренировки базы. При тренировке элементов большая работа у нас идет на статику. Именно на проработку мышц стабилизаторов и глубоких мелких Мышц. При тренировке статики у нас больше задействуется именно сухожилие, так как напряжение есть постоянное, но нет сокращений. Из-за этого растет, в принципе, общий показатель силы. При тренировок в более динамичном режиме у нас есть напряжение постоянное, есть сокращение, больше участвует в работе именно мышцы. Именно этим различаются главным образом тренировки элементов, то есть статика, от тренировок базовых движений то есть тренировок в динамике само по себе тренировка элементов и базы они мало чем отличаются то есть подход у нас один и тот же и там и там у нас есть ряд упражнений направленных на одну группу мышц либо в принципе в одной плоскости вот который мы делаем в нескольких подходах на максимум но у многих возникает вопрос как же в принципе это все совместить в начале нам нужно уделить больше внимания тренировке элементов, тренировке на статику, когда у нас энергетический запас еще полон. Мы полны энергии, мы делаем спокойно все движения на статику, удерживая их. Как бы с этим не возникает никаких проблем. Далее нам уже нужно делать добивочные упражнения, добивочные движение. Как раз этим служит обычная база. То есть мы подкрепляем результат, мы делаем своего рода заминку. Грубо говоря, возьмем, к примеру, тот же самый горизонт, в котором у нас по большей части работают именно плечо, передняя дельта, грудные мышцы, трапеция. Мы его потренировали. Как нам закрепить тренировку, перейти именно на базу? Важно понимать, что группа мышц, участвующие в тренировке элементов и в тренировке базы, должны быть одними и теми же. Ну и, собственно, по аналогии, идеальным упражнением у нас здесь будет уже отжимание на брусья, которое как раз-таки затрагивает грудь, переднюю дельту, трицепс, ну и трапеции, если мы будем делать нормально по технике, да, выталкивая себя, отталкиваясь еще дальше вверх. Вот. То есть мышцы у нас уже утомлены, нам их осталось всего лишь добить банальными отжиманиями на брусьях. Ну и можно сделать краткую такую тренировочку уже из нескольких упражнений, либо те же самые сеты. И поверьте, прогресс не заставит себя ждать. Да, если тренировать и элементы, и базу отдельно, конечно, прогресс будет гораздо больше, потому что вся энергия будет уходить вот на такую маленькую тренировку. Но когда вы тренируете совместно и базы, и элементы, в принципе, вы будете развиваться Равномерно. Вам не нужно будет думать над тем, чтобы сначала выучить элементы, потом перейти к базе, параллельно потеряв уже какой-то результат, ухудшив результат в элементах. Тут уже будет работа комплексная. Да, она проходит гораздо медленнее, но эффективнее. Результат будет держаться и прогресс потихоньку идти. Я бы рекомендовал тренироваться именно так, для достижения больших результатов. Такие тренировки можно делать каждый день, разбивая по одной группе мышц на каждый день. То есть, к примеру, там, сегодня подтягивание и передний виз изучения, завтра это у нас будет уже прокачка пресса и флажок, послезавтра это горизонты и те же самые отжимания на брусьях, далее, там, к примеру, стойка. То есть принцип, вы поняли, можно тренироваться каждый день, главное грамотно соотносить тренировки элементов и базы именно по участвующим, группам мышц надеюсь данное видео было тебе интересным полезным ты извлечешь из него урок и необходимую тебе информацию не забывай ставить лайки пиши в комментариях свое мнение может быть тебе есть что сказать дополнить подписывайся обязательно на канал декатон тв здесь ты найдешь очень много полезной информации не только по тренировкам по воркауту но и из различных других направлений Ну а на этом я с вами прощаюсь до новых встреч Всем удачи на тренировках.